Следующее задание это уже логарифмические уравнения и равенства. И давайте посмотрим самое первое. Водолазный колокол содержит 2 моля воздуха при давлении 1,75 атмосферы. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления P2. Работа совершаемой водой при сжатии воздуха определяется выражением. Найдите какое давление P2 будет иметь воздух колокол, если при сжатии воздуха была совершена работа. Так, единицы измерения совпадают, поэтому смело сразу подставляем. Работает у нас А, поэтому 15960 равно... Так, альфа есть, оно составляет 13,3. Дальше 2 моля есть. Т есть, это 300. Ну и соответственно остается логарифм P2 делить на 1,75. Ну и по основанию 2. Что мы сделаем? Естественно, мы для начала поделим на коэффициент при логарифме. Что будет? Будет 15960 делить на 13,3, на 2 и на 300. Ну, давайте преобразуем вообще здесь. Естественно, нолик сокращается, то есть на 10 поделили. Дальше вот этот нолик мы можем занести сюда. Что получится? Получится 1596 на 133 на 2 и на 3. Хорошо. Можно ли сократить дальше? В принципе, дальше сокращается шикарно. Для начала можно поделить обе части на 2. Это будет 798 на 6 и на 3. В принципе, получилось двоечка. Хорошо. То есть, у нас с вами выходит, что логарифм P2 делить на 1,75 по основанию 2 равен 2. Ну а дальше по свойству логарифма, двоечка вот в этой степени во второй, то есть дает это. То есть мы получаем, что P2 на 1,75 это 2 в квадрате или 4. Обе части мы можем умножить на 1,75 и получаем, что P2 это 4 на 1,75 или 7. Запишем 7 в ответ и посмотрим следующее. В следующем задании у нас в телевизоре емкость <laughs> в телевизоре, прям как дедушка. Емкость высоковольтного конденсатора дана, параллельно с конденсатором подключен резистор с сопротивлением. Во время работы напряжение на конденсаторе есть, после выключения напряжение убывает по закону. Определенный наибольшее больше возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения прошло 28 секунд. Ну что мы с вами сделаем? Опять же, единицы измерения все совпадают, поэтому мы спокойно подставляем. Что будет? будет 28 равно 1,4 на 4 на 10 в 6 на 5 на 10 уже в минус 6 на логарифм 12 делить на u и по основании 2 естественно опять же обе части делим на коэффициент единственно 10 в 6 10 в минус 6 сразу сокращаются получается 28 делить на 1,4 на 4 и на 5 равно логарифм 12 делить на у и по основании 2. Ну что мы сделаем? Естественно, можно немножечко сократить. 1,4 на 5 будет та же самая семерка. Поэтому сокращается. И по факту мы получили единицу. Ну а дальше по свойству у нас это в этой степени дает данное число. То есть 12 делить на у это 2 в 1 или двоечка. Следовательно, для того, чтобы найти у... Мы 12 делим на 2 и получаем ответ, который составляет 6. Пишем 6 и переходим к следующему заданию. В следующем задании для обогрева помещения температура, в котором поддерживается на уровне 20 градусов Цельсия, через радиатор пропускает горячую воду. Так, расход воды есть в килограмм в секунду. Х расстояние, вода температура 60 градусов Найдите, до какой температуры хладится вода, если длина трубы 84 метра. О, хорошо, остается просто поставить, что будет. Будет 84, это как раз наша x, равно 0,7 на 4200 на 0,3 делить на 21. Ну и, соответственно, остается логарифм 60 минус 20. На t минус 20 и по основанию 2. Но опять же, что можно сделать? Можно сократить. Здесь сокращается, остается 200. Естественно, один нолик мы можем перейти сюда, как умножение на 10. Второй сюда. Получится 84 равно 7 на 2 и на 3. Умноженное на логарифм 40. Делить на t минус 20 и по основанию 2. Обе части поделим на... Эту часть, ну в принципе вот на 7 если поделить, уже остается 12. На 2 поделить будет 6. Ну и на 3 будет 2. То есть мы получаем, что логарифм 40 делить на t минус 20 по основанию 2 составляет двоечку. И по свойству логарифма 2 в квадрате даст вот это число. То есть 40 на t минус 20 равно 4. Давайте сразу представим как 4 первых. Обе части сократили на 4, то есть будет 10 на t минус 20 равно 1 первая. Ну и перемножив крест на крест, получаем, что t минус 20 должно быть равно 10. Следовательно, t будет равно 10 плюс 20 или 30. Поэтому мы в ответ вишем 30. И в принципе это такие основные типы, которые попадались по данной теме. А мы посмотрим следующую тему.